доброго времени суток мои дорогие любимые вы находитесь на моем канале и я ирина михайловна ласка приветствую вас вас идущих со мной к знанию к свету к созиданию и сегодня у нас очередной воскресный эфир который посвящен продвинутым моим коллегам моим ученикам Людям, которые хотят развиваться и познавать эзотерику, ну и, соответственно, себя в этом мире и, возможно, помогать другим. Тема сегодняшнего нашего эфира – развитие, тренировка и активация ясновидения. В прошлом эфире я рассказала о том, какие типы ясновидения существуют и как они между собой взаимодействуют. Сегодня мы потренируемся на практике, и вам понадобятся обычные игральные карты. И я рекомендую смотреть видео до конца, так как и в процессе нашей с вами работы, и в конце я даю активацию и чистку по каждому эфиру, по каждой теме, которая здесь проходит. И то, что вы здесь и сейчас находитесь, именно на этом канале, возможно, как вам кажется, случайно, я вам скажу по правде, что случайностей не бывает. Есть определенная цепочка закономерностей. Так что, дорогие мои, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя получать новые видео и оставаться в теме. И еще одно важное событие. На моем канале появилась кнопка спонсорства, где есть различные уровни по своей глубине участия. Можете нажать, посмотреть и помните, пожалуйста, об энергообмене. Включайтесь в осознанную магию. И сегодня у нас практическое занятие. Нам понадобятся самые-самые обыкновенные игральные карты. Известно, что в игральных картах присутствуют два цвета. Это красный и черный. Красный черный я взяла новые карты чтобы не было у нас пересечений перехлестов в информации это чистые новые карты и тренировать мы сегодня будем ясно чувствование и первое что нам надо сделать дать своему подсознанию установку что поднося руку к к красному цвету, красной карте мы должны почувствовать тепло. Поднося руку к черной карте, мы должны почувствовать холод. В начале несколько карт мы видим, когда подносим руку а затем пробуем определить уже не глядя на карту. Бывает поначалу, что начинающие и сновидящие определяют все наоборот. Там, где красная часть, э, э, карта э, чувствуется холод, где черная карта чувствуется тепло. Это говорит о том, что у человека неверная настройка связи со своим подсознанием. И в жизни такие люди всегда ошибаются, не оказываются не в том месте, не в тот час. И как следствие происходит тотальное невезение. Так вот, таким простым тренингом можно поправить и научиться прислушиваться к своей интуиции. И часто бывает, что начинаешь дружить с человеком, а он через какое-то время предает себя в трудную минуту. Ну, или происходят какие-то очень неприятные события. Или выбираешь себе спутника, год-два живешь с человеком и начинаешь понимать, какую совершенно серьезную ошибку ты совершил. Тоже и в бизнесе доверился кому-то, а тебя, ну, как говорится, подвели, кинули. А ведь во всех случаях казалось поначалу, что человеку можно доверять. Ну и как оценить человека, если внешне у человека все в порядке? Вот и полагаемся на свое чутье или интуицию, которая как раз и есть связь сознания с подсознанием. Первоочередной задачей нашего с вами обучения является как раз наладить связь с подсознанием. Очень нужно научиться правильно оценивать и ситуацию, и окружающих. И, конечно же, при этом избегаясь ошибок, которые мы можем совершить. Второй тренинг у нас посвящен работе с мыслеобразами. Мыслеобраз – это воспринятый нами целостный образ предмета или того или иного действия этого предмета, вызывающие в нас эмоциональную окрашенную привязку. Ну, к примеру, можно выбрать образ лесного родника. И мы тут же попадаем в прохладу, слышим урчание воды, пение птиц. Кто-то почувствует свежий воздух, свежую прохладу водички. Весь этот опыт человека заключен в мыслеобразах которые и призваны нам помогать в нашей работе. Таким образом, ясновидящие описывают не только картинки, которые они видят, но и дополняют их чувствами, чувствами ассоциативными привязками. И самое главное, что это должно быть осознанно. Очень хорошо можно почувствовать состояние, другого человека на расстоянии, то есть дистанционная диагностика так называемая. Учитывая его способность транслировать свои мыслиформы, мы научимся воспринимать мысли-формы другого человека. И можно понять не только жив он или нет, но можно понять в каком состоянии он находится. Для э, тренинга по э, мысли образом надо приобрести в магазине обычное детское лото, в котором э, должны быть живые существа, растения, картинки э, природы, явления, возможно, неодушевленные предметы. Ну, на первом этапе вам достаточно взять 4 картинки. Одушевленный предмет. Человек, кошка, например, да. Растение, дерево, куст, цветок. Предмет, домик, ложка. Явление природы. Радуга, солнце, дождь. И с каждым разом задачу нужно усложнять. Но только после того когда у вас будет отработан предыдущий этап. В начале всего 4 одинакового размера карточек будет достаточно. И прежде чем приступить к непосредственному тренингу, нужно очень внимательно рассмотреть все четыре картинки до мельчайших подробностей. Создавая мысли, образ картинки в своем мозге, в своей голове. Детально прорабатывать на уровне ощущения, запаха, чувствования, каждую черточку, каждую деталь. К примеру, кошку вначале надо представить не целиком, а только ее хвостик, лапки усики, ушки. Потом представить все детали как можно четче и представить всю кошечку целиком. И очень важно найти в предмете точку опоры. Это может быть любая деталь, которая вам больше всего нравится, с чем вы резонируете. И начиная представлять весь предмет, Начинайте с точки опоры. И обязательно помните о цвете. И картинки ваши должны быть яркими, должны быть цветными. Для этого можно отдельно представлять цвета. И отдельно с цветами мы работали как раз-таки на прошлом нашем тренинге, на прошлой нашей встрече, предыдущей встрече. Представляете цвета, в которые окрашено животное, предмет. И попытайтесь наложить цвет на изображение. Угу. Ну что, сейчас мы потренируемся. Итак, сейчас мы потренируемся. Сначала на определение. Красного и черного. Смотрите, черный цвет, черный цвет, красный, красный, черный, красный, черный, красный, черный, красный, черный, красный, черный, красный, черный, черный, красный, красный, черный, красный, черный, красный, черный, красный, черный, красный, черный. Наоборот. Красный, красный, черный, красный, черный, красный, черный, красный. Угу. Вот здесь вот у нас красные цвета. Вот здесь вот у нас черные цвета. Угу. А, давайте, значит, смотрите, я кладу на левую руку красные карты. Одна усиливает другую. Правой рукой. Ну, кто левша, тот может левой. Мы считываем информацию в основном правой рукой. Это телесная сейчас практика, да, считывание информации. Мы пр пробуем почувствовать именно тепло, почувствовать красный цвет, зафиксировать его в своем сознании. То есть, как реагирует ваше тело на красный цвет. И фиксируем это. Даем установку подсознанию. Красный цвет фиксируется таким образом. Зафиксировали красный цвет. Есть. Теперь мы смотрим и ощущ... по ощущениям и даем задание своему подсознанию. Настраиваемся на восприятие черного цвета. Черный цвет – это холод, это глубина, это проваливание. Ассоциативный ряд черный. Как воспринимается черный цвет? Подсознание фиксирует. Образуются нейронные связи. Вы можете просто, если у вас сейчас нет карты, просто смотрите. И это называется фантомный уровень. Просто также представив себе, что у вас на руках карты. Угу. Холодный цвет, проваливающий вся черный отлично теперь давайте перемешаем все эти карты будем доставать угу. хорошо берем первую карту Попавшуюся кладем на руку и смотрим по ощущениям, какая сейчас карта. Говорите. Какая сейчас у вас карта? Угу. Прочувствовали, достали информацию из подсознания. Красная. Да, правильно. Большая часть угадала. Сейчас красная карта. Следующая карта. Это какая карта? По ощущениям, по восприятию. Угу. Так. Красная, правильно. Красная карта. Угу. Следующая карта по ощущениям, по восприятию. Холод пошел. Скорее всего, холодная карта черная. Это, видите, красная. Угу. Ну и вот таким вот образом вы разрабатываете свое чувствование. Ясно чувствование, да? Угу. И также мы сейчас с вами посмотрим то, о чем я говорила про мысли, формы, мысли, образы. Угу. мысли образы, глубину картинки, войти кар в картинку, почувствовать картинку. И мы берем несколько изображений. Вот одушевленный предмет, это у нас живой. Кошка или человек можно взять, да, можно растение взять, это растение дуб, да. Здесь мы берем явление природы какое-нибудь, солнышко, дождик, здесь у нас радуга. И предмет неодушевленный, это стол, очень э, близкая энергетика, дубовый стол. Угу. Вот четыре картинки, да. Теперь смотрите, давайте каждый еще раз фиксируем дубовый стол. Подсознание фиксирует стол дубовый, его структуру, внутренности. Из чего он сделан, чем он пахнет, какого он цвета. Есть кошка. Какая это кошка, где она сидит, какие у нее лапки, Какое у нее шерстка, какие у нее ушки, какие у нее усики, глазки, хвостик. Кошка. Как бьется ее сердце. Дуб. Дерево. Запах. Ух, какое сильное дерево. Как энергии текут в этом дереве листва есть и радуга радуга есть теперь для усиления ясновидения мы положим еще одну карту это рабочий инструмент сейчас мы найдем карту букет это усиление и сновидение, и сночувствование, и снознание, помощь высших сил. Вот так мы кладем. И сейчас, да, еще раз помешаем. Помешаем все картинки и будем доставать по одной картинке. Оп. Угу. Так. Наугад. Берем картинку. Вот сюда я кладу картинку. Какая картинка? Давайте почувствуем. Давайте разглядим. Давайте войдем в эту картинку плотно, в ту картинку, которая сейчас находится на карте. Под картой, точнее. Угу. Что это? Кто сейчас находится здесь под этой картой угу. открываем молодцы кто почувствовал эту картинку умнички так хорошо берем следующую картинку кладем Итак, будет лучше для вас трансляция идти. Так, стараемся почувствовать, стараемся понять, стараемся предугадать, что это за картинка. Какая это картинка? Угу. Так. Чувствуем, чувствуем, смотрим, чувствуем. Угу. Так. Угу. Шире, шире смотрите. Шире. Глубину смотрите. Пространство смотрите. Какие ощущения? Что вы чувствуете? С чем, это, с чем это сочетаемо? Цвета смотрите. Цвета здесь. Смотрите, какие цвета присутствуют. Какая идет ассоциация? С чем идет ассоциация? Вот те, ту опору, самую главную, которую... Была о, о том, о чем я говорила. Ну. Угу. Хорошо. Кто-то уже увидел. Молодцы. Итак. Угу. Это у нас. Ну, радуга. Это у нас радуга. Так. Замечательно. Теперь следующая картинка. Смотрите, что на картинке изображено. Почувствуйте в структуру. Войдите внутрь этой структуры. Дайте задание подсознанию извлечь картинку. Что здесь? Угу. Есть. Стол. О, дерево. Видите, как они похожи, специально дуб, и э, э, стол следующий будет из дуба тоже, дубовый стол, вот. Угу. Ну, и, соответственно, здесь у нас стол. Вот потренируйтесь, возьмите себе картинки и потренируйтесь. Потренируйтесь, входите, выходите внутрь, чувствуйте по запаху, по ощущениям, по тактильным ощущениям. Научившись работать с мыслеобразами, можно перейти уже к созданию самих мыслеформ. Мыслеформа – это уже мыслеобраз, запрограммированный на какое-то действие. И это уже высокоточное сновидение и... Более высокая ступень в магии. Все астральные построения в тонком плане, они базируются на сложных мыслеобразах. Поэтому желательно научиться представлять ситуацию до мельчайших подробностей, до вкуса, запаха, ощущений того, что происходит. И, соответственно, Закреплять вот этот вот мыслеобраз необходимой мыслеформой. А, таким образом происходит лечение на расстоянии, диагностика на расстоянии, лечение по фантому. И это, конечно же, возможно с помощью создания определенного мыслеобраза. Например... Сахарный диабет, да, или давление. Ну, давайте сахарный диабет. Мы представляем э, человека, мы представляем поток, мы представляем в человеке сахар, мы направляем поток, который... Водопад, к примеру который течет, растворяет сахар, сахар растворяется и уносится той же водой в бурную реку, и все. Вот так мысли, образ, мысли, форма начинает работать с конкретным заболеванием. Давление. То же самое. Давление – это что? Это сужение каналов, сосудов там, и множество всевозможных факторов на уровне физического тела. То же самое. Вода течет, Пробивает, выравнивает давление, нет никаких заторов, нет никаких препятствий, расширяются каналы, расширяется и стабилизируется давление, выходит в норму. Ну, это вот уже высшая магия. В развитии сновидения очень важно тестировать свои мозги, хотя многие считают, что достаточно пройти какого-то посвящения, и типа высшая сила там что-то откроет. Может, конечно же, и высшая сила рада была бы сделать, но она не может, потому что нет базы, нет основания. И база не подготовлена. И уж тем более, какая может быть магия, если маг ничего не видит и не может понять тех процессов, которые происходят вокруг. Существует множество явлений, которые совершенно не воспринимаются нашим зрением, и для этого существует огромное количество методик и приемов ясновидения услышать и определить невидимое, тонкий план так называемый. Как увидеть порчу, как увидеть заложенные в человеке способности? Для этого мы будем с вами работать и погружаться и осваивать способы визуализации, придания зримой формы виртуальной реальности, а также э, всевозможным процессам. Ну, сейчас садимся поудобнее. Ладошки открываем вверх. Я провожу активацию и закреп по данному уроку. Угу. Говорим, Арина, помоги. Ну, дорогие мои, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новые видео. И еще раз напоминаю о том, что на моем канале появилась кнопка спонсорства, где есть уровни участия, которые позволяют вам более глубоко изучать настоящую осознанную магию от настоящего мастера практика, родолога, экстрасенса, высшего мага, мастера судьбы от меня Арины Михайловны Ласка. К своим спонсорам я отношусь с особым вниманием, благодарностью и любовью. Благословляю вас. Помните об энергообмене и включайтесь в осознанную магию. Ну, в добрый путь. Идем дальше.